Всем любителям КТМ и всяких электронных приспособлений наподобие типа как электронная диагностика сейчас будет ролик про вот этот КТМ 1190. У него нет искры, он через раз работает топливный насос и вообще в принципе не хочет запускаться. Человек здесь занимается мотоциклами, таскает их из Европы, и вот он как приехал, он его не могут никак завести. Приходил электрик, говорит что-то в мозгах. Сейчас Обиди Stars. Ребята разберутся. А я тут на обучении с ними катаюсь. Ну что, здорово всем любителям КТМ. Сейчас э, приехали с командой дистрибьюторами OBD Stars. Я у них, можно сказать, на обучении, как пользоваться электронными гаджетами. Мы же штопорные ребята, советские. А, как оживить вот этого экземпляра. У него электрик, вроде как ребята сказали, что ковырялся и не может э, увидеть ни сцепление, ни тормоз. То есть он не крутит стартером, либо напрямую стартер крутит, но не заводит, не дает э, искру. Короче говоря, сейчас ребята со своими вот такими крутыми гаджетами будет разбираться, что такое с этим мотоциклом. Не люблю электронику, потому что вот такая вот фигня происходит. А теперь, когда куплю вот такую бандуру, сейчас пройду обучение... Это такой будет коротенький ролик, видос про еще раз оборудование. Для тех, кто смотрел шорты, просто продают кучу мотоциклов, вот привезли его, а он не фурычит. И Александр обратился, говорит, есть у тебя электронная диагностика. Я говорю, у меня лично еще пока нет, потому что она стоит 200к на секундочку. Но есть ребята, которые могут это сделать. Какой у нас этот КТМ? Это... А двенадцать чер... Данный гаджет подскажет даже где находится разъем и какие провода к нему нужны. Красота. Шестипиновый разъем для щелчка и подключаем к нашему прибору. Теперь можем начать диагностику. О, пошел процесс. Здесь у нас есть дата производства. Вот апрель. 14 -го года. Есть у нас данные по калибровке блоков управления и так далее информация, которая нам возможно будет нужна для проведения каких-то регламентных работ, либо программирования. В конце здесь есть счетчик часов по работе на полной нагрузке. На частичной нагрузке и на слабые нагрузки, то есть можно посмотреть в каком режиме использовался данный мотоцикл. Далее читаем коды ошибок. У нас присутствуют три кода. Первое это по температуре пускного воздуха, датчик пускного воздуха, слишком низкий у него сигнал. Далее у нас есть код по иммобилайзеру и на него стоит обратить внимание, потому что данного мотоцикла как раз есть проблемы с запуском. И последний код P2103, это внутренняя неисправность главного реле, слишком высокий сигнал. То есть, возможно, он либо замкнут, либо еще что-то с ним. Это тоже стоит проверить. Так, удалять коды ошибок мы пока не будем. Почитаем текущие параметры. Здесь можно посмотреть динамические параметры и статические параметры. Начнем с динамических, но вряд ли мы их увидим, потому что у нас проблемы есть с запуском. Выбираем все. Посмотрим, что, по крайней мере, можно посмотреть в данном мотоцикле. Положение дросселя. Напряжение на датчике барометрического давления. Само давление. Напряжение аккумулятора. 11,8 Вольт. Датчик температуры охлаждения. Напряжение на датчике температуры охлаждения. Сигнал лимдозонда на первом и втором цилиндре. И по второму цилиндру тоже датчик давления зафиксировано наличие трех ошибок напряжение в сети датчик положения второго дросселя ручка акселератора мы сейчас двигаем ручку и видно что меняется у нас диапазон ее работы топливные тримы и впрыск по первому и второму цилиндров информация о зажигании информация по катушкам в принципе, жалоба клиента нет запуска. Мы попробуем прокрутить на стартере данный мотоцикл и посмотрим, есть ли у нас работают ли у нас свечи, работают ли у нас катушки зажигания. Поэтому вот эти вот данные, они нам будут довольно важные. Информация об адсорбере, информация с клапанов переключения передач, топливные тримы по впрыску по цилиндрам, информация об адаптации и щечки проблем, связанных с подачей топлива. Ну, теперь попробуем провести тестирование. Помнится, году, наверное, 2019 или 2020 к нам приехал Кавасаки, какой-то максимально свежий 2017 или 2018 -го года. Мы у него поменяли там то ли фильтр, то ли, а, ну, что-то там, какой-то датчик, фишку вытащили, вставили, включили зажигание, выключили, и все. После этого он выдал ошибку, что теперь езжайте в сервис, потому что вы влезли, и эту ошибку можно удалить. Только в официальном сервисе. Мы вызывали специально обученного человека с таким компьютером Кавасаки. И вот он нам все это дело удалял. И после этого я начал задумываться, нахрена вот так вот все это дело усложнять. Ну, для того, чтобы, видимо, зарабатывали сервисы. А в данном случае сейчас не обязательно обращаться к официалам, потому что уже давным-давно изобретены, и, кстати, даже на BMW можно скидывать сервис-ключ, а вот такая вот бандура будет работать если вдруг вам кому-то там у вас свой сервис вы находитесь это далеко и вы хотите себе такую бандуру можете написать там не знаю мне где-нибудь телеграме там либо в 1 WhatsApp. я вас могу проконсультировать по возможностям цены и преимуществам в данной а, штуки но для начала я сейчас обучусь а потом уже а, будем сотрудничать yeah. и вернулась ошибка switch иммобилайзера не, русский язык есть? Да, ну что, пробовал включать, да? При он должен, значит, не будет. Ну, типа, да. Я не знаю, что мы сделали, но теперь эта лампочка и иммобилайзера заморгала. Есть коммуникация с ключом, но неизвестный я код ключа. Там была инструкция по программированию ключей. То есть просто тупо включил, смотришь программирование ключей, действуешь, следуешь инструкции, и все будет хорошо. Пипец, вообще просто думать не надо. Так, попробуем. Посмотрим, что у нас написано по программированию ключей. Ну что, ребята сейчас будут пробовать прошить ключ. Хотя у нас пин-кода нет. С КТМ идет такая карточка пластиковая, на которой написана вся информация. У нас только вот таких вот два ключа. Причем это, походу, не оригинал. Либо аналог какой-то. Удобнее на английском, чтобы не думать, как оно правильно переведено или нет. Она один раз моргнула. Он сейчас также 16 выдаст. 16, есть, что он... Мне кажется, да, это он... сейчас нужно вставить другой ключ. Кстати, нет? Короче, удалось запустить. Ребята просто не очень в курсе, как на мотоциклах это делается, ну, как бы, как прописываются ключи. То есть мы, получается, клацали постоянно рыжий ключ, а он, получается, только дает возможность прописать. То есть он ждет ключ, он постоянно ждет ключ, когда мы новый ставим, а они постоянно туда-сюда оранжевый тыкают. А его по факту нужно было просто вставить новый ключ и все. И да, может... По факту нужно было просто прописать, вставить следующий ключ, и его, получается, прописать. Ну а -а -а. Сейчас надо проверить. Да, сейчас теперь работать. все проверим, да, потому что там он показал что сначала один ключ был прописан, потом он два раза моргнул, потом три раза моргнул. И сейчас, получается, мы вставили новый ключ, и он, по идее, сейчас должен запуститься. Ну, о. Короче, мы просто прописали ключи, и сейчас заодно сбросим все ошибки. Теперь проверим, что у нас есть в системе инструментальной панели, которая сделана в ВДО. Заходим в нее. Коды ошибок. Их нет. Текущие параметры. Опять-таки, динамические и статические данные. Все, что на панели приборов, то мы можем посмотреть и здесь. Показания одометра и так далее. И статические параметры здесь есть тоже. В специальных функциях у нас специальные функции, где мы можем настроить, допустим, единицы измерения давления, температуры и так далее, перекодировать э, панель приборов так, как нам нужно. Ну, и последняя функция – это программирование ключей. Заходим в, в иммобилайзер и идем в специальные функции. Нажимаем Enter, у нас идет подключение к серверу, открывается раздел регистрация ключа. И дальше нам достаточно выполнить э, ту процедуру, которая подробно с фотографиями описана в этой инструкции. Также в этом мотоцикле мы можем продиагностировать систему контроля давления в шинах ТПМС. Входим в меню, идет коммуникация, есть информация о блоке управления, есть коды ошибок. В данном случае у нас код о том, что не найден э, один из э, датчиков, который находится в задней шине. Мы можем этот код удалить. Код удален, он был в, в, в памяти, теперь у нас этого кода нет. В текущих параметрах мы можем также посмотреть всю информацию с этих датчиков, что передают эти датчики из переднего и заднего колеса. Также статические данные. В активационных тестах мы можем активировать лампочку. Нажимаем Lamp on, сгорает треугольник, Жу. Lamp off, лампочка выключилась. Тут блин-коды. Он Ставайте на датчики зайду. поворотников, потому что здесь они просто не подключены. Да. Мы заходим в меню имбилайзера. Здесь у нас есть специальные функции и описана процедура регистрации ключа. Мы будем следовать процедуре прописки, используя так называемый сервисный ключ, который дает нам возможность добавить два других пользовательских ключа и проверим запуск двигателя на этом мотоцикле. В этом меню у нас дается подробное описание процедуры, включая... Фотографии и нужные картинки, если нам нужно. Мы можем здесь удалить все ключи, зарегистрировать новый ключ, или удалить какой-то один ключ. Все здесь подробно описано. Мы провели прописку ключей. И теперь пробуем запустить наш мотоцикл. Теперь мы можем удалить код ошибки по иммобилайзеру и системы блока управления двигателем. Заходим в двигатель. Оставляем включенным зажигание. Вот эту ошибку мы сейчас удалим. Заходим в раздел удаления. Вот у нас этот код по иммобилайзеру, который мы сейчас удалим и проверим, если он у нас. Код ошибки удален. Проверяем его. Теперь у нас кодов нет. На этом работа с этим мотоциклом завершена. Мы можем его собрать и передать клиенту. Я представляю компанию Interlaken РУС» который является дистрибьютором диагностического оборудования для мотоциклов всех марок. И именно с помощью вот этого прибора Abidistar star MS-50 мы провели диагностику, и он помог нам отремонтировать данный мотоцикл. Ну вот, господа, и все. Ха, ничего сложного здесь не было. Здесь просто был иммобилайзер, который слетел каким-то образом, либо когда снимали аккумулятор, может быть, немножко откоротнули на массу, либо там проводок куда-то не туда попал. Но, как мы можем наблюдать, просто перепрошили ключи и все, заработало. Кстати, мотоцикл неплох.